Система нагрева воды в бассейне. Батарея. Вода через нее проходит. Шнуры. Входящий, выходящий. Здесь обычный дренажный насос. Холодную воду затягивает. Вот здесь. Вот уже О, почти. Не горячий, конечно, но рука терпит, вода идет, циркуляция, ну топливо, мусор, банки, бутылки, дешево и сердито, все работает.